И молодежи российское не стремительно развивается открывает для нас заманчивые сильные горизонты мы обсуждали что сегодня вообще корея ее современное социально экономическое развитие ее современная культура и копкультура вызывает большой интерес у молодежи у молодых ребят у девушек которые увлекаются интересуются тем что происходит потому что она по-моему эта культура самобытная интересная она оригинальная она не копирует что то